Очередной бесполезный митинг КПРФ объявлялся по поводу пенсионной реформы и по поводу самозанятых, насколько я помню. Ну, по ходу пьесы они расскажут, ради чего вышли и чего опять не добьются. Судя по всему, это все-таки митинг против постройки завода в Горном по переработке отходов первого и второго класса. Однако раньше сообщали о том, что будут проводить митинг Против пенсионной реформы и против остальных реформ. Ну, что ж. У них какой повод для митинга не выбери. В любом случае, кроме митинга, ничего не получается. Резолюции митинга идут на... В топку, короче, идут резолюции митинга. Так, первый вопрос. Вам 18 есть? Да, конечно, 18 есть. Вы даете согласие на интервью? А Отлично. Меня зовут Аркадий. Я от информагентства «Ледокол». Хочу задать вам несколько вопросов. Хорошо. Э -э Ради чего сегодня люди пришли на этот митинг? Ну, мы все против строительства в горном завода, Поэтому я поддерживаю эту ситуацию, как и Бондаренко выступает. И поэтому хочу поддержать это. И вовлечь весь народ, быть против строительства. Хорошо. А какой смысл? быть против именно строительства завода как понять как смысл смысл чтобы вы не строили мы за здоровый образ жизни за здоровье нашей нации поэтому это вредит нашему будущему так с этим я согласен но как вы думаете в нынешней системе Ваши митинги, ваши чаяния о том, чтобы быть здоровыми, будут услышаны правящей верхушкой и правящим классом? Ну, конечно, если мы не будем все молчать, и мы объединимся, нас должны услышать. Вопрос тогда, почему люди не объединяются? Что им мешает? Сомнения, неуверенность в себе, наверное, даже какая-то. То, что все плывут по течению и думают, что мы ничего не можем сделать. А мне, да? Хорошо. Допустим, сегодня пришло бы 50 тысяч человек на этот митинг с резолюции этого митинга что произошло потом ну, я думаю как бы, следующее было бы уже еще раз митинг может быть то есть мы уже собираемся третий раз насколько я понимаю то есть ну, да. и каждый раз мы новые. Подвигаем свои решения, то есть, и следующий будет уже больше к цели. Идем своей, чтобы она, мы были услышаны. Ну, отлично. А тогда куда делись резолюции прошлых митингов? Они были как-то исполнены? В чем они состояли? Напомните, пожалуйста. Ну, они были, конечно, подписи собирались, и все они были предоставлены в Госдуму. Ну, как они там решения? Ну, все это было услышано, я думаю. Мы же Но... еще раз. Вы думаете, что? То, что вы собираетесь еще раз, это показатель того, что результат митинга... Ну, это тоже все... Сплоченность это народа это тоже, да. Это похоже на сплоченность народа в том, чтобы пойти пить пиво или пойти коллективно выразить ностальгию по Советскому Союзу, но никак не на коллективную борьбу почему а не похоже а почему не похоже а на коллективную борьбу я шучу так вот мы как раз предлагаем коллективную борьбу не против строительства какого-то завода потому что заводы все равно нужны но для этого, подождите, заводы, нет, подождите, подождите, Подожди. Подожди. я говорю, заводы нужны, я не говорю, где они нужны, я говорю, что они в принципе нужны, вот, а то, что их дешевле строить рядом с теми, кто живет и будет работать с ними, это уже проблема капитализма, потому что они пытаются сократить свои издержки, вот и если. Вот и так, 60... так вот. Место мы занимаем по экологии. Из 69 так, так вот. Как вы думаете, капиталисты? Из этого города, Я вас прекрасно понимаю. Я вас прекрасно понимаю, с этим многие люди согласятся, но как вы думаете, если мы не уберем капиталистов от рычагов правления, они свою выгоду перестанут преследовать, просто если вы им 50 тысяч подписей, миллион подписей принесете, они... или они продолжат извлекать прибыль из-за ваших и наших смертей? Да, скорее всего, скорее всего, верно. Скорее всего что? Ну, митингов недостаточно, чтобы остановиться. Наконец-то! Это первый раз. Один из пунктов, который нет. Это верно. Это один из пунктов. Дальше следует исполнение резолюции митинга. Или в случае неисполнения резолюции митинга должны последовать какие-то действия со стороны митингующих. Такие действия были? А какие? например? В митинг народ боится выходить. Вы сейчас видели, что в Москве творится? Я, как мать детей, я боюсь так выйти. Я не хочу сидеть, как люди сидят другие. Я рад, что вы мать двоих детей, которым будет суждено жить менее долго из-за того, что они живут рядом с заводом, потому что люди побоялись несанкционированных и незаконных по буржуазным законам методов борьбы за свои права. Понятно, что мы боимся все, и у всех есть что терять. Это не семнадцатый год, когда людям нечего было терять, кроме своих цепей, но все равно придется делать то же самое. Своя жизнь, это, знаете, тоже. Это разве нет нечего терять, которые люди сидят там? Ну, знаете ли... А вы посмотрите, у них там семьи остались. У этих людей, которые сидят Они свою жизнь губят Все, Так в любом случае Они губят ее За счастье народное То есть Они, они свое Они свое Личное. Презрели ради общей цели. Вот вы ради общей цели свое личное не готовы отдать, так? Ну это пока компрометирующий вопрос. А вы готовы? Я да, я поэтому здесь. Хотели, я думаю, чтобы их посадили, так? Я много чего бы не хотел, но я много я много чего не хотел бы. Но у коммуниста есть право только умереть первым. Мы не коммунисты. Же. А, ну тогда понятно. Ну может тогда Если и выступать. Не поддерживаю строительство завода, это не значит, что мы коммуническую партию поддерживаем, но мы не поддерживаем и правичную партию. Ну а как вы считаете, какая сила может отменить или исправить строительство этого завода? Ну вот надеюсь, коммунистическая, если, если она реально что-то сможет сделать, возможно, и буду ее поддерживать в дальнейшем. Понятно. А в чем тогда смысл коммунистической партии? Сейчас, а в чем смысл этой партии? Я ничего. Читал ее но, лозунгов но, на но выборах и так далее. Понятно. А что вы знаете об общественно-экономических формациях? Все равно ни на что не то люди, что я, говорят, знаю? я особо не политичный человек. Ну, вы хотя бы понимаете, в какую формацию мы живем. Естественно, ну, понимаю. 20, Но ты, как вы думаете, за счет чего менялись формации со временем? За счет чего менялись формации со временем? Ну, рабовладение сменилось потом феодализмом Феодализм, капитализм Ой, как, Гражданской войной, что еще может быть? А, гражданская война это лишь проявление Некого более базисного процесса Вам так не кажется? Ну, возможно вот, А это процесс называется классовой борьбой то есть есть в нашем обществе несколько классов, которые имеют противоположные интересы. Вы согласны с этим? Ну, есть такое, да. Вот. И кроме как силовыми решениями, иначе не получится свои классовые интересы отстаивать. Поэтому, как вы считаете, подобный митинг поможет вам решить ваши классовые базовые интересы выжить? Он способствует. Чем? Выжить! Чем? Подписями. Люди, народ высказывает свое мнение. Ну, вы высказали свое мнение. Мы допустили, что 50 тысяч подписей собрали на митинге. Дальше что? Должно быть исполнение и как бы вовлечение в этом власти, в этом процессе. Что Мы это были услышаны. Хорошо, а как заставить власть потом исполнить резолюцию-то? Еще раз будем собираться, перекрывать дороги. Понятно. Перекрытие дорог незаконно, вы знали? Возможно, незаконно Вы все это делаете же. Но вы согласны на незаконные по меркам буржуазии методы тогда? Я не тогда? согласна. Зачем вы? Это? Вы сейчас переверете потом это интервью, да, и у нас будут вот проблемы. Не надо. Если компрометируешь, если вопросы задаете, то пенсионерам перебить. их задайте, которые сразу все отработают. А зачем нам пенсионеры? Они уже не могут ничего изменить. Они как раз не могут. Нет. Ладно, большое спасибо, что дали интервью. До свидания. Добрый день. Меня зовут Аркадий. Я от информагентства Ледокол. Разрешить задать вам несколько вопросов. Да, без проблем. Ну, Давайте. Отлично. Для чего вы сюда пришли? Я очень, ну, на самом деле, когда впервые услышал о данной проблеме, что такое планируют построить в, нашем, в нашей области, ну, на самом деле, ужаснулся. Это просто я не раз читал о том, что о подобных уровнях, как это правильно, степень? Э, э, Класс. отходов. Класс отходов. То есть опасности для, ну, не только для окружающей среды, в целом, вообще для, для любого человека. Но это страшно, на самом деле, это страшно. И чем это может обернуться, тоже ужасно. Это просто, к сожалению, на предыдущие митинги не мог попасть, потому что работал, а вот сегодня как раз вот совпало и, и, и нужно было и в город, и вот девушка увидится. И как раз очень интересно поучаствовать в данном мероприятии. Вы согласны со своим парнем? Да. Полностью? Ну да. Но я, правда, не планировала сюда приходить. Я просто шла мимо и присоединилась. Понятно, хорошо. Как вы считаете, добьется ли этот митинг каких-то результатов? Вот они уже третий раз собираются, но при этом ничего не останавливается. Блин, сложно сказать на самом деле, потому что... Ну, Учитывая, ну, насколько много людей безразличны к данным, к данным раз, различным ситуациям, то сложно добиться, если из 10 человек 9 человек считают, что это ничего не, ничего не, не принесет, никак никому не поможет. Если 10, хотя бы 9 из 10 будут уверены в том, что если они будут, не будут молчать, будут продолжать как бы даже просто согласованной митингами, благо тут нет никаких ужасных ситуаций, как были в Москве. Это очень на самом деле благополучно. Но в то же время. Люди же все равно в любых других странах. Выходя на митинги, благо у нас это сейчас цивилизованно происходит и без беспорядков, но люди благодаря этому добиваются того, чего хотят, и потому что люди не молчат. Не молчат. А если люди будут продолжать молчать, то мы так и останемся. Блин, Я даже не знаю, как слово правильно подобрать. Есть в голове слово, но я не буду его говорить. Вот, Просто терпеливыми настолько быть нельзя бесконечно. Рано или поздно это обернется. Очень сильным ударом, Бок, mm -hmm. спину. хорошо. Как вы считаете, резолюции, которые подписываются по итогу митинга, они какое действие на власть оказывают? Вот это вот на самом деле очень сложно. Она просто их видит. Пока что все. Ну а толку тогда от этого? От одного раза, там, два-три, возможно, ничего не будет. А если, как вот он говорит, если будут выходить много раз, то... Наверное, но это, приведет к но это уже третий раз выходит. Ну, три это не десять. У нас, мне кажется, в стране очень сложно добиться чего-то быстро. Ну, вот именно вот. Когда вопрос касается денег, ну, то есть как вот этот вот завод, и то, что вот отменить его строить, отменить решение его строить будет непросто, потому что это большие деньги. Это вы хорошо вспомнили про большие деньги, тогда вопрос исходящий из этого, а кто заинтересован в получении больших денег и как этот класс людей называется? Власть? Власть. Власть. власть, бизнесмены, власть имущие. Те же, кто... Ну, не бывает вообще в мире, не только в нашей стране, а всегда. Это... Кто-то получает деньги, и этот всегда по-любому какой-то как-то связан с... с власть имущим людьми. бизнесмены также имеют связи определенные, не просто так они получают подобные госзаказы. Это вы правильно уловили суть между государством и бизнесменами. Я вам скажу такую вещь, что есть класс буржуазия, то есть класс крупных собственников на средства производства и класс вот таких, как мы, наемных работников. И у нас есть противоположные по направлению интересы. И из этого исходит теория классовой борьбы. Как вы считаете, классовая борьба вот, в том числе и в постройке этого завода проявляется? Да. Да. Ну да, ну, все понятно. Он нужен тему, как первое, буржуазия, а против все, кто обычные люди. Ну кто здесь будет жить? Потому... Наемные работники. Ну, деньги же пойдут вряд ли в Саратовской области, вряд ли всем нам в карман. Типа, ой, у вас тут так опасно, держите вам там деньги, мы пользуемся вашей территорией. Нет, конечно, как А как вы считаете, главное, чтобы деньги заплатили за то, что построили опасность предприятие Или чтобы его построили с экологическими нормами, которые позволят его максимально обезопасить от выбросов и от загрязнения окружающей среды? Мне кажется, вообще нельзя обезопасить такого рода предприятие. Оно в любом случае будет опасно. И естественно, население это не надо, даже если ему доплатить. Понятно, что по технологическим нормам оно всегда будет считаться объектом повышенной опасности. Просто без подобных заводов технологическая переработка, подобных отходов невозможно. Поэтому в любом случае подобные Завода они нужны будут Просто надо будет принимать более дорогосто... надо будет делать более дорогостоящие фильтры Строить более дорогостоящий завод Который будет меньше подвержен выбросам в окружающую среду по, по этому поводу, просто смотря на то, как происходит все от, Элементарно даже от ремонта нашего прекрасного проспекта То, то очень большие деньги никогда на этом не тратятся Я работаю, работаю на стройке и вижу, как сильно застройщики Иногда жалеют денег Для того, чтобы сделать что-то получше И поэтому деньги уходят не, не простому наемному работнику Он получает очень маленький процент От того, как, какие деньги с этого Получают другие люди А соответственно, куда любому бизнесмену, это, ну, бизнес есть бизнес, как говорится, и человек, он может потратить минимальную сумму, зараб при этом заработав на этом гораздо большую сумму для развития своего бизнеса в дальнейшем, нежели потратить много, и при этом, то есть, очень маленький процент получить себе, плюс учитывая же, нужно еще будет покупать, э, ну, все фильтры и так далее, также платить рабочим, чтобы они это делали, также на материалы, сколько денег уйдет, куда проще сэкономить, при этом вас выгода будет гораздо больше, Это вообще везде, вокруг до да около просто элементарно, от, от, от того, как работает у нас система водоснабжения, как, как у нас работает, вообще все. Конкретно в нашем городе сложно сказать, что… Да нет, в других городах ровно то же самое, и вы затронули очень важную вещь как раз о том, кому идет прибыль, и вообще, можно сказать, зашли в теорию прибавочной стоимости и трудовой теории стоимости. То есть, вы своим трудом создали стоимость некого товара или услуги, а потом большую его часть забрал себе капиталист, на котором вы работаете. Согласны с этим? Ну, в общем и целом, да. Просто, чтобы подвести итог под тем, что вы сказали. Вот. И, как вы считаете, у вас вашим нанимателем могут быть какие-то общие интересы? Сложно сказать, потому что мой интерес единственный, просто учитывая, э, ну, как сказать, чем, чем я занимаюсь, и, как бы, зарплата у меня не очень высокая, и поэтому мой единственный интерес это, в этом смысле, чтобы семье было дома что поесть, и самому было что поесть. По, -по большому счету, в смысле, у него интерес тоже в этом же, но также человек любой застройщик любой другой бизнесмен очень сильно хочет большой выгоды и ну, не зря есть поговорка то что чем больше денег тем тем их тем их кажется меньше ну, или как-то так вот то есть mm -hmm. в любом случае ну я просто уверен не знаю от чего но уверен что именно тот завод который построит будет строиться в нашей области и еще где-то если я не ошибаюсь в Удмурте, где-то где-то еще по моему будет я точно не помню шиес еще еще мусорный полигон. Да, вот. И то есть, я не думаю, что там будут очень большие деньги, потрачены на то, чтобы обезопасить это предприятие. То есть, а, будут там большие деньги уйдут кому-то, не знаю, там, в карман куда-нибудь, там, отдохнуть в семье, съездить. Вы абсолютно правы. Поэтому мы сейчас собираем людей, которые готовы бороться за свои права и коренные классовые интересы. То есть, не за свои личные, а за интересы всех такие же, как они. Но, на самом деле, я очень давно считаю, то есть и, ну, в принципе, всегда видел это, как выходит в итоге в нашей, в нашей истории конкретно. Пока народ молчит и считает, что все так должно быть и когда-то, может быть, станет лучше, ничего не изменится. То есть, если народ будет продолжать думать, ну, вот, еще годок и точно, вот, типа, все у нас наладится, но ничего Хорошо. не Хорошо. Как вы считаете, а вот э, можно ли поменять систему, чисто поменяв э, лица у власти или надо коренным образом менять трудовые отношения, собственность на средства производства такие как заводы, поля и транспортные развязки. Скорее в корне нужно менять, нежели просто поменять одного человека на другого. Мы уже видели, как меняется лица и это ни к чему не приводит. То есть, ни к чему да, достаточно хорошему для народа не, ну, не приводит? Просто по статистике был где-то в, в интернете видел этим лет, не летом, а когда был День города, и uh -huh. очень мало людей были согласны с тем, что Саратов преображается. Люди uh -huh. видят, как, как наш город из года в год падает все большую яму. Ну, да. Вот Мы и поэтому нужно, каждый... нужно менять все в корне, а не просто поменять, одну, ну, как говорится, шило на мыло. Это ничего не изменит, ничему не помогает может никому. Кроме тому, кто сядет на место повыше. Хорошо, я тогда предлагаю объединяться таким, как вы, людям вокруг нашей организации. Спасибо, что дали интервью. За... Успех вам. Мы не захотели сами переработать. Все, что нельзя переработать так, чтобы извлечь оттуда что-то ценное, привезут к нам. Зачем? Чтобы сжечь. Потому что большая часть Этих веществ будет подвергаться, как они называют, термическому обезвреживанию. И я посмотрела документы. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства и Разрешите задать вам несколько вопросов? Да, конечно, здравствуйте. Первый вопрос, для чего вы сюда пришли? Мы пришли сюда с супругой, с друзьями для того, чтобы выразить свое отношение к строительству завода, как его окрестили завода смерти, к своему негативному отношению к этому вопросу, потому что у нас подрастает сын, мы хотим, чтобы в нашей области, в нашем городе не было подобных производств, которые могут потенциально нанести вред или сказаться на здоровье как подрастающего поколения, так и в целом жителей. Саратовской области. Хорошо. Как вы считаете, подобные заводы вообще нужны? Поскольку человечество, наверное, само, само по себе может испортить себе жизнь и производит столько э, отравляющих э, материалов и веществ, безусловно, они нужны. Но они нужны там, где э, вред, потенциальный даже вред нанесению жизни, здоровью людей может быть минимальным. То есть в тех э, наших уголках нашей необъятной Родины, где вред э, э, может быть минимальным. То есть э, далеко от населенных пунктов, в каких-то еще местах, но точно не э, на огромной, на знаменитой реке Волга, где э, приведет к полнейшей катастрофе, конечно. Хорошо. Как считаете, удобно ли доставлять будет людей до места работы на подобном заводе? Или этот завод будет полностью автоматический? Э, завод, который может быть построен где угодно? Да, который будет построен вдалеке от э, жилых территорий. Ну, я думаю, что мы здесь не, будем, не должны изобретать э, велосипед. Я думаю, что такие производства уже э, за рубежом известны. Наверняка э, э, они авто максимально автоматизированы, роботизированы. И участие человека должно быть, конечно, минимальным. Понятно. Как вы считаете, вот. результатом данного митинга что может являться? Р результатом данного митинга может являться пока... Картина того, что большинство жителей Саратовской области не согласны с тем, что такой завод может строиться, показать, высказать свою позицию по этому поводу и заставить задуматься власти, те, кто принимал это решение о том, чтобы действительно свое решение пересмотреть. Тогда такой может быть провокационный вопрос. Сколько человек на митинг пришло? Я затрудняюсь ответить. Ну, я, примерно. Я... Давайте посмотрим вокруг. То есть на самом деле Русатому Ну, человек 100-150. Человек 200, да, может быть, от силы, я так думаю. Но, как вы считаете, такое число, даже если они все подпишут петицию, будет услышано, какая, какой результат будет у этой петиции или резолюции митинга? Конечно, такого количества людей недостаточно. Если честно, мы присутствовали на предыдущем митинге, который проходил до, до этого. И количество людей было куда больше. Мы рассчитывали, что в этот раз людей будет больше и будет количество это приумножаться. Но, к сожалению, видимо, после первого митинга люди решили, что они свою гражданскую позицию высказали, долг свой выполнили и решили просто проигнорировать это мероприятие. Людей должно быть больше, безусловно. Понятно. А как вы считаете, любые другие митинги, которые проводятся КПРФ либо другими силами, они вообще имеют хоть какой-то результат? Или просто люди постояли, выпустили пар и ушли со спокойной совестью? На этот счет я считаю, что даже... Мероприятия, которые проходили в нашей стране до этого, то есть это было дело по задержанию журналистов, по, по, тому, по Голунову, по актеру, по Устинову. То есть показали, что люди на самом деле имеют силу, когда они консолидируются, и когда высказывают свое мнение и заставляют власти пересматривать свое решение. Поэтому я считаю, что это не бестолковое занятие. Это нужно делать, это нужно проводить, привлекать как можно больше людей. Только вместе мы сможем что-то изменить. Вот вы сказали, что что-то только вместе можно решить, с этим мы согласны. Вопрос только что решать вместе и где брать эти силы консолидированные. Как вы считаете, этот завод нужен правящему классу в принципе для извлечения прибыли или он нужен всему населению? Я затрудняюсь ответить к том количестве отходов, которые мы о, генерируем, скажем так, но 50 тысяч тонн отходов это очень огромная цифра, если говорить о том, что за все время работы, как я понимаю, с 2004 года, что ли, работает, за все это время, как говорили, он уничтожил 2,5 или 3 тысячи тонн отходов. Здесь речь идет о 50 тысячах тонн отходов в год, это цифра огромная. Я думаю, что в любом случае люди, которые будут заинтересованы в том, чтобы заработать на этом денег, могут также Покупать эти отходы, могут привозить их откуда угодно, им нам об этом ничего не известно. Поэтому я не думаю, что здесь речь идет кроме, не только о том, кроме как о деньгах, скажем То есть вы готовы согласиться с тем, что правящему классу на интересы трудящихся и угнетенных масс, ну, условно говоря далеко до воззрений трудящихся и их интересов. Только они на протяжении всего своего года правления показывают это. Поэтому здесь речь идет не только о строительстве завода, а о, всем, о всех тех законопроектах, которые в ближайшее время принимались, будь то пенсионная реформа. она все говорит о том, что властям попросту наплевать на простых людей. Поэтому эта ситуация не является исключением. Вы правы в этом. Как вы думаете тогда, можно ли митингами добиться того, чтобы изменился правящий класс? Не правящая верхушка, там лица поменялись, а именно сменился правящий класс на наемных работников, на пролетариев. Ну, я не совсем разделяю иде идеологию коммунизма или еще какие-то, даже можно сказать, я не... Не отношусь к какому-то конкретному политическому движению или каким-то политическим партиям, но не разделяю многих э, коммунистических, э, в принципе, целую целиком идеологию, каких-то коммунистических принципов и устоев. Но я думаю, если мы сейчас абстрагируемся от власти рабочего пролетариата, то э, консолидированное общество, если оно выступит вместе, единым фронтом по совержению той власти, которая законному, законной смене той власти, которая сейчас не отражает интересов большинства и народов, то, конечно, мы сможем это сделать. То есть вы, вы все-таки говорите о смене лиц, а не смене правящего класса? Я не конкретизирую то, что о смене, о смене лиц в целом, та политическая верхушка, которая сейчас которой принадлежит власти, она целиком и полностью не заинтересованы, не отражать интересы большинства. Поэтому, если что-то изменить, то можно это можно что-то изменить, если изменить э, целиком э, ту верхушку, которая сейчас, э, скажем так, э, руководит нашим государством. Хорошо, как вы считаете, правящая верхушка, которую вы собираетесь менять, она связана напрямую с какими-то крупными капиталистами, крупными собственниками? Я больше чем уверен в том, что в любом случае миром правит капиталисты не в целом, не в, не в России, а именно мировым можно с мировым правительством, то это, конечно, интересы капиталистов в первую очередь. То есть единственное, на что они на, на, нацелены, направлены, на извлечение максимальной прибыли, на зарабатывание денег. Если это если какой-то какие-то люди мешают им эти, эти дела воплощать в жизнь или реализовывать, то, конечно, для них мы будем просто лишними ртами. Поэтому я, да, полностью убежден в том, что власть отражает интересы капитала. Хорошо, что вы это понимаете. Мы предлагаем тогда объединяться именно против этой власти капитала. Не против людей, а именно против конкретной власти капитала. Спасибо за интервью. Удачи. До свидания. Добрый день, меня зовут Аркадий, я от информагентства Ледокола. Разрешить задать вам несколько вопросов? Конечно, конечно. Андрей, меня зовут. Приятно приятно познакомиться с вами. Очень приятно, что вы такой веселый человек. Подскажите, зачем вы пришли на митинг КПРФ? Ой, насчет веселый я бы не сказал, что это так. Зачем я пришел на митинг КПРФ? Знаете, наверное, надо начать с того, что недавно я познакомился с литературой Карла Маркса. Вот <с> Такое, да, бывает, и я, значит, ну, собственно, основной упор там был, в том, что я читал, был сделан на критику капитализма, и внезапно я понял, что все вот эти Навальные и Немцов, которого убили, они не преследуют никакой цели улучшить жизнь обычных граждан, они преследуют цель перераспределить собственность, перераспределить капитал в свою пользу. Ну и вот есть товарищ Бондаренко, да, Бондаренко, который вроде бы представляет коммунистическую партию, э, говорит от ее лица, э, ну и, собственно, он собирает митинг. Я, собственно, на него подписан на ютубе и так далее. Думаю, приду, посмотрю, это первый для меня митинг, пришел, смотрю, нормально. Ну, хотя здесь есть такие тезисы, если честно, которые мне кажутся спорными, которые, вот, например, озвучивает Ольга Алимова. Ну ладно, об этом вопроса не было. Ну, это в целом понятное ощущение. Просто я сам раньше состоял в партии КПРФ и знаю всех этих людей лично. Так вот, но мы сейчас не о том пришли поговорить, кто составляет партию КПРФ, а пришли поговорить о цели митинга. То есть, ради чего люди собрались, как вы думаете, будут достигнуты ли эти цели или нет? Вы знаете, тут да, цель митинга заявленная, это, так сказать, противостояние постройки этих заводов смерти, как они их называют, но лично как бы для меня, я считаю, что нужно ходить на все протестные акции, которые существуют, неважно от кого они от Навального там или от кого-то еще. Э, нужно основной вообще цель, которую я вижу, которая нужна нам, это консолидация общества. Потому что вот смотрите, как интересно. Многие люди проходят мимо, и им просто плевать. Э, получается, их не волнует этот вопрос, как, собственно, никакие других. Волнует большие их речные дела. В общем, я думаю, что если есть возможность, то нужно поучаствовать во всех подобных активностях. Ну а как вы считаете, если подобная активность... Устраивал бы Навальный, он ее в чью пользу бы вел. Вот вы говорили, что прочитали "Капитал". Вы, наверное, еще, может, ознакомлены с теорией классовой борьбы, да теорией Меньи, Гизо? Нет, фамилию фамилия вот это не знаю, я вообще далек от этого был, да и сейчас, наверное, далек. А вот касательно Навального, да, вот, например, митинги, которые были против пенсионной реформы. Ведь Навальный, он, можно так сказать, либертарианец, да? Он больше к либертарианской точке зрения подходит? Ну, у него очень далеко все от либертарианства. Я не стал бы так вот сходу классифицировать его. И, в принципе, изначально он говорил, что наоборот, надо вообще пенсию отменить. А теперь да, вдруг да. примазывается к пенсионной реформе, что? Вот, тут вот, вот это вот очень вы правильно сказали, что, то есть, он из одной точки этой да, системы прыгает сразу в другую, и в общем это называется популизм, мне кажется, да? Вот, э, но популизм популизмом, но как бы он сейчас в оппозиции власти. Я то есть сейчас понимаю, что основная цель показать власти, что все-таки есть недовольные, и они составляют какую-то большую массу. А Навальный там или нет, э, как бы нужно решать проблемы по мере их поступления. На данный момент Навальный не проблема. Проблема то, что ну, нас гнобят, скажем, нас гнобит эта система. Да? У нас понижаются зарплаты, ухудшается экология, медицина и образование становятся менее доступными. Вот это проблема. А то, что Навальный занимается популизмом, на данный момент это не проблема, на мой взгляд. Хорошо, но вот вы читая Маркс, должны были, наверное, понять, что есть два класса: пролетарии и буржуазия да, это, это ну да буржуазия мелкая крупная в данном случае мы работаем против крупной буржуазии вот как вы думаете Навальный поддерживая крупную буржуазию может не на словах но на деле то он ее поддерживает он будет решать проблемы общества такие как снижение заработной платы и так далее. Я думаю, что ни один человек, который э, действует в рамках капиталистической системы, не будет решать проблемы низких зарплат, потому что проблема низких зарплат виноват не, не Путин, не какой-то конкретный депутат, а виноват наш э, периферийный компрадорский капитализм. Вот, собственно, то, что мы. То есть был бы у нас капитализм не периферийный, а центральный, нас было бы лучше. Ну, вот я так для себя понял, что в западных странах уровень жизни лучше из-за того, что раньше существовал Советский Союз и западный капитализм. Боялись социалистической революции нет, внутри своих стран. Смерть! Сейчас Советского Союза нет, нет, и мы, собственно, наблюдаем смерть! некоторое нет, снижение уровня... Смерть! некоторое снижение уровня жизни в западных странах. Uh -huh. uh, так что, что было бы у нас, будь бы у нас центральный капитализм, я думаю, у нас центральный капитализм бы не было. Вот, даже об этом, если бы, так я вопрос внутри себя не ставлю. Это хорошо. Это был провокационный вопрос, просто он исходил из того, что вы до этого сказали. Так вот, вернемся тогда к нормальным вопросам. Как вы считаете, стоит ли тогда менять систему, а не литься в ней? <м in the world> <прыганная> ну, да, я вообще вижу для себя, что Э, как бы решение проблемы э, Не в рамках нашей страны В рамках всего мира Потому что это проблема не только нашей страны Наша страна просто занимает нишу Какую-то в этой системе Да, вообще, я думаю, что Смена системы решит проблему низов В этой системе Но также, опять, вот это вы верно сказали Что э, женщина, упала, что классовая борьба суще... э, Точнее, она вроде бы есть Но сейчас она заглушена тем, что Ну, капиталисты, собственно, всеми силами пытаются ее заглушить Чтобы класс не воспринимал себя как класс Вот и все это вы правы, мы поэтому и стараемся людей пробудить, в них классовое сознание как-то зародить, потому что, потому что с одной стороны, конечно, бытие определяет сознание, но с другой стороны на сознание мы можем тоже как-то воздействовать. Вообще, мне тут есть что сказать, да, совершенно верно Бытие определяет сознание И я вот задумался о том, что, ну, сейчас мне 27 лет И за 27 лет я не узнал Я, конечно, у меня техническое образование Но за 27 лет я не знал ни про Карла Маркса Ни про критику капитализма И все 27 лет я думал, что вот просто в России все плохо Потому что тут народ такой, что-то такое Нет, ничего подобного То есть я думаю, что классовое сознание, вероятно, будет пробуждаться Только с ухудшением условий, которые здесь Ну, как бы нельзя сказать, что Россия, она прям... Короче, как написал Ленин тем хуже, тем лучше. Да, в этом в плане, в этом плане, да. Для решения проблемы, да. Ну, собственно говоря, мы об этом и говорим: что будет только хуже, и надо поэтому объединяться уже сейчас. Вы согласны? Смотря с чем? С, <с тем, что пора объединяться и создавать коммунистическую партию. А не вот такую вот пародию. Сейчас я скажу. Я знаю, вообще есть, на мой взгляд, есть. Есть какие-то коммунистические партии, которые созданы, но дело в том, что их как бы политика, по консолида... их действия по консолидации общества, мне кажется, недостаточно активны. А касательно меня, я сам не уверен, что я готов быть активным. Мой путь на данный момент только начат. Я вот первый раз пришел на митинг, послушать, что тут говорят. Так что конкретных ответов на данный момент я дать не могу. Хорошо, большое спасибо за интервью. Добрый день, меня зовут Аркадий Я от информагентства «Ледокол» Разрешите задать вам несколько вопросов? Давайте Хорошо, что это за митинг? Для чего вы сюда пришли? Ну, это митинг против строительства Могильника отходов в поселке Горном Отходы первого и второго класса Самые опасные Которые имеют максимальный срок разложения ну, как бы... И токсичность. Ну, токсичности, ладно, срок разложения очень высокий, то есть э, в границах человеческой жизни это даже, можно сказать, вечно будет разлагаться. Хорошо, как вы считаете, что должно быть результатом этого митинга? Ну, у нас власть сейчас руководствуется двумя моментами. Они хотят заработать побольше денег любыми путями, и все их... Как сказать Любую ситуацию они рассматривают Только, только с точки зрения сию, Сиюминутной выгоды И Именно сиюминутной, не просто выгоды А сиюминутной выгоды То есть, вот. И второе Они естественно Как любые такие вот Люди, которые Не очень честные дела ведут Они Боятся единственной огласки и все. У нас, в принципе, другого другого инструмента воздействия на них нету. Только такие массовые акции, чтобы они понимали, что людям не все равно. Хорошо. Вот, допустим, люди пришли, подписали петицию или резолюцию этого митинга приняли. В общем, голосованием. Дальше она куда пойдет? Я так понимаю, она потом, все эти листы подписные, они каким-то образом собираются в одну кучу и куда-то отправляются, либо президенту, либо куда-то. Хорошо, отправили всю эту кучу подписанных листов президенту, правительству. Они дальше что будут делать? Ну, нам нужно показать, что людям не, эта проблема не, не безразличная, что они готовы там за нее как-то отстаивать свое право, вот. И чем больше подписей будет, тем больше, соответственно, будет показана вот эта протестная активность против эти, этого завода. Хорошо. А если у этого митинга не будет никакого результата, то есть... То есть будет подписана петиция, но по ней никаких действий не будет предпринято. Что надо будет предпринять? вновь собирать митинги максимально, понимаете, я рассматриваю как бы свой приход на этот митинг с точки зрения того, что я это мой мой гражданский долг, и я просто себя буду чувствовать неуютно, если я проигнорирую такие акции и не приду. Те люди, кто не приходят, там, скажем так, бог им судья, потом пусть не ноет. Моя совесть будет в этом плане чиста. Хорошо, ваша совесть будет чиста, будет ли сделано дело. Ну, есть такое выражение, делай, делай, что должен, и будь что будет. Ну, сейчас скажет, просто, как бы если каждый будет, вот все говорят, начни с себя, э, точнее, не начни с себя, а говорят, типа. Э, это сказать. Да, изменись сам первый. Да, изменить Нет, да. нет. А люди отговариваются как? Вот типа ну там, я там не брошу бумажку мимо урны, а кто-то бросит. Ну и все равно грязно будет. Но вот если каждый будет так рассуждать, то в итоге будем в срачи жить. И каждый должен рассуждать. Я должен это сделать. Остальные да, там, это уже на их совесть. Я никого не могу пинками пригнать на этот митинг. Всех, кого я мог пригнать, я всех собрал. Хорошо. Как вы считаете, Фраза «Бытие определяет сознание». Она она верная? Общественное бытие определяет общественное сознание. Вы согласны с этой фразой? А что здесь первичное, бытие или сознание? Я... Саму фразу, если честно, не очень как бы до конца понимаем Бытие первично? Но в самой фразе, в самой фразе написано, что бытие определило сознание Ну, а, а бытие-то как поменялось, если сознание? Вот смотри, человек всю жизнь живет в сраче, скажем так Вот, то есть сознание у него человека свиньи но потом как-то он стал нормальным человеком, значит, его, он свое сознание тоже может менять, несмотря на то, что бытие у него такое вот безрадостное, скажем так. Поэтому я и сказал, общественное бытие. То есть у большинства людей, а не у каждого конкретного индивида, но у большинства людей бытие соответствует сознанию. Сознание соответствует бытию, которое вокруг них. Вот я всегда пытаюсь, я всегда пытаюсь окружающую среду подогнать под себя, чтобы мне было удобно, комфортно, безопасно, там нравилось и все такое. А не жить там как, как хрюшка, там, как тебя, скажем так, как повелось, так ты и живешь дальше. Я считаю, что все-таки надо среду менять под себя всегда. Это уже второе действие. Первое, что бытие определяет сознание, а дальше сознание вполне может менять следом за ним бытие, если оно не нравится. Ну, тогда получается фраза не, неправильная. Но почему же? Ну, потому что, я говорю, человек мог родиться хрюшкой, его там родители хрюшками были, а он потом стал чистоплотным, там, или, там, э, родители наркомана, он стал нормальным. Но опять же, Ты тут бытие... Свое, свое бытие. Ну, потому что ему просто не нравилось то бытие, в котором он жил. Это не отменяет того, что бытие определило его сознание. Ну, тогда и смысла нету. Если бытие может быть плохой, и человек плохой И бытие может быть хороший и человек будет плохой Ну, конечно же Но бытие все равно первично То есть наша материальная жизнь, она первична Относительно того, что мы о ней считаем Не знаю, но это сложно Я, я говорю, я эту фразу... Хорошо, мы не будем в сложной философской материи дальше углубляться Как вы считаете, вот есть у нас правящий класс? Правящий в каком смысле? Мы говорили про революцию, которая делается внешними силами. Вы рассказали о том, что внешне... Я, я просто вообще говорю, почему я не хочу революции. Потому что я понимаю, во-первых, что очень много людей пострадает из-за этого. Это даже не обсуждается, я думаю. Вот. Простых людей именно. Все вот. самые морды, скорее всего, останутся у власти, как это было на Украине. Вот. И любая революция делается в интересах, точнее, внешними силами всегда революция делается. И в интересах этих внешних сил. Может потом появиться человек, который перехватит управление и сможет как бы результаты революции для, для страны, скажем так. Хорошо, я ваш тезис понял. А скажите мне, каким внешним силам нужна была революция, допустим, в Российской империи? Да всем. В Германии нужна была, чтобы Россия вышла из войны, чтобы они это смогли там, э, ну как сказать, облегчить, скажем так, свой, свои фронты. Вот. Э, Антанте нужна была 100%, чтобы Россия не являлась, э, как это сказать, бензаром результатов этих в Первой мировой, чтобы она там не делила все эти территории там, и прочее ну и все как бы вот самые главные выгоды прямо. хорошо а что вы тогда понимаете под словом революция что это такое по вашему Ну революция вообще это как сказать кардинальные изменения общественно политического строя Ди диаметрально противоположное можно сказать вот. Ну, и они не хотели, естественно, чтобы у нас здесь получилось СССР. Они хотели, чтобы у нас получилась какая-нибудь Руанда, Уганда и прочее. И все к этому шло абсолютно стопроцентно. Если бы Сталин со своей группой не смог перехватить вовремя рычаги управления, я не думаю, что здесь что-то бы хорошее было, если бы Троцкий пришел к власти. Сейчас бы наши войска там мыли сапоги в Индийском океане, непонятно зачем, там. и пытались революции в европейских странах совершить. Mm. То есть вы считаете, что коренное изменение правящего класса и вообще смена общественно-экономической формации, оно нужно было внешним силам, а не внутренним. То есть внутри в Российской империи все было в порядке, никто не хотел изменений. В России была полнейшая жопень просто в, в, в, этот, в, этот, в этот период, ничего там в порядке не было, просто, э, естественно, в нормальной стране никакие внешние силы не смогут совершить революцию. Это должно быть... Э, как это сказать, симбиоз внутренних проблем страны, которых было в царской России очень много. По сути, царская Россия была что-то типа путинской России. Такая же тоже концессии везде, э, в стране ничего не достается, везде крупные корпорации иностранные, э, ворующая верхушка вся эта, прогнившая абсолютно. И это Первая мировая очень хорошо показала, когда у нас там не снарядов не могли производить, ничего. Все там во Франции делалось на французские кредиты. Естественно, в стране была полнейшая задница, никто с этим не спорит. И эти силы этим воспользовались. Хорошо, тогда интересом каких внешних сил вы можете назвать установление в России первым же декретом, декрета о мире? Вторым декретом. Декрет о земле, то есть раздали землю крестьянам. И установление 8-часового рабочего дня. То есть сократили с 11,5 часов до 8. Ну, декрет о мире понятный. Я уже сказал, э, странам монтанты нашим типа союзникам, нужно, нужно было, чтобы Россия вышла из войны, и Германии нужно было, чтобы вышла из войны. Восьмичасовой рабочий день, если честно, мне кажется, его не сразу установили, насколько я помню. Его там установили в конце, по-моему, 20-х годов. Нет, это один из первых как раз декретов о 8-часовом рабочем дне. Ну, это же революция делалась не просто так. У нее были какие-то лозунги, скажем так. Вот они их начали выполнять. Я говорю, что в результате можно напринимать кучу всяких законов, декретов, которые нифига не работают. И... До тридцатых годов, в принципе, у нас ничего хорошего там впереди не брежело особо. Насколько я, по крайней мере, считаю. Понятно. Тогда зачем советская власть... Люди советскую власть устанавливали, жертвами пали, в борьбе роковой. А зачем люди в 90-х годах Советский Союз сломали? Потому что у них были какие-то там мысли, иллюзии. Там люди же... Толпа-то, она бестолковая, и ей там в уши носут, и они там, они и Навального могут поставить запросто, который их потом там гнобить хуже Путина будет. Это лично мое мнение, что если Навальный придет, еще хуже будет. Это вы правы, если Навальный придет, будет их еще хуже, потому что он станет еще более нормальный капитализм. <со> еще более Вместо <со> капитализм. Да. да. Тут я вообще даже не сомневаюсь, Путин, он еще хоть что-то там оставляет, а Навальный, конечно, это будет вот это вот. Люди, так, так вот, это просто сейчас выбор из двух сортов известной субстанции. А мы говорим о смене общественно-экономической формации на более прогрессивную, да. на коммунизм, mm -hmm. с переходным периодом через социализм. Сейчас НЭП уже не нужен, потому что НЭП свою задачу решил еще в шестом году. Ну... Но... Я вообще как бы коммунизм считаю утопией вот этот вот который там хотели они построить я считаю что человек никогда в своем развитии умственным до такого не дойдет это надо быть слишком уж как это сказать ну, но это можно сейчас так считать, ну, что... ...развитым, скажем так, человеком быть, чтобы можно было вот эти вещи построить. Mm -hmm. Таких людей должно быть просто подавляющее количество. Ну, а вы как думаете, со временем человек может духовно расти? Я имею в виду не человека, который сейчас живет и дальше он стал духовно более богат, а в целом человечество. То есть дети наши, они более духовно развитые, более одаренные. Ну, я так не считаю абсолютно, что дети наши более духовно развитые. У них среды просто нету такой, чтобы быть более духовно развитым. Они... Это, это уже как раз вопрос капитализма, который не создает такую среду. Мы говорим о коммунизме в котором такая среда должна быть создана ну должна быть а кто ее создавать-то будет Трудящиеся, то есть те кто и провозгласил социализм и строит коммунизм логично же да, трудящийся в свое время очень хорошо ссср свалили никто его не вышел особо там защищать и я меня вообще как бы надеюсь, это опять же это опять же к вопросу о бытии определяющим сознание так мы я так понимаю, уже очень задержались. Митинг КПРФ окончен, поэтому и мы закончим наше интервью. Большое спасибо за обстоятельный диалог. Конечно.